Привет. Привет. У меня в общем такая проблема, что на ноутбук постоянно скачиваются вот эти вот обновления, обновления системы, и то есть постоянно он требует вот этой перезагрузки обновления. Вот, и я считаю, что эти обновления совершенно не нужны, вот, и только... То есть никакой от них пользы. И постоянно приходится откладывать вот эту вот э, установку э, обновлений и перезагрузку. Приходится откладывать. А потом, как нажимаешь Установить и перезагрузить, это занимает очень много времени. Uh -huh. Установка всех этих накопленных обновлений. Я считаю, что это совершенно не нужно. Вот, и хотелось бы отключить эту, э, вот это вот автоматическое обновление отключить и найти на компьютере папку, куда вот и все эти обновления скачиваются и все предыдущие обновления, которые там скачиваются и сохраняются, скорее всего, это удалить. Хорошо, давай... Тогда я через AnyDesk подключусь к твоему компьютеру и попробую разобраться. А, если... Вот я установил AnyDesk. А, ну вот, смотри, я могу поделиться AnyDesk. Вот. Вот, ты Сейчас мне вот этот, вот этот номер я у тебя беру. Ага, сейчас. это я просто установил программу и автоматически выскочила вот это окошко. То есть, скачал там не или установил? Просто скачал? Э -э Сначала я просто скачал, она выскочила, а потом я еще и установил. Ага, то есть ты установил. Ну, в принципе, без разницы, можно устанавливать, можно не устанавливать, ну вот сейчас я у себя ее включаю. Ага. Сейчас она у меня включится, и я. Все мне можно закрыть, да? Это то, что. Подожди, нет, еще не закрывай, я введу. Mm -hmm. Все, я ввел. Чем мы продолжаем связь? Ну, можно. Без разницы. Можно видео отключить, наверное. Ну, давай отключим видео. Так. Видео отключаю, и я подключаюсь. Все, я отключил тоже. Так, я подключаюсь к тебе. Угу. Вот, теперь ты должен подтвердить запрос. Ой, это у меня музыка включилась. Ты включил? Нет, я только запрос отправил. Принять. Вот, я вижу твой экран, я могу им пользоваться, я могу уже что-то делать. Да, все, я все закрыл, мне нужно. Так, это мы сворачиваем. Так, значит обновление. Обновление. Вот здесь у нас обновление. Угу. Какие тут у нас есть настройки? Угу. Вот. У меня все отключено, получается. А вот это приостановка обновлений. То есть это временно, так... То есть это, ну, до какого мест, момента не... Получать да. обновление? Да. Вон там пишут максимум на 35 дней. Ну, получается так. А что, полностью ее нельзя отключить? Сейчас максимально они, ну, товарищи из Microsoft, это все дело ограничивают, так сказать, доступ. Но есть еще способ... Через службы посмотрим. Yeah. То есть, мы заходим в управление компьютером. Вот, и заходим в службе. Заходим в службы. И здесь... Служба называется... Ну, вот, видимо, центр обновления Windows. Наверное. Но помимо нее еще какая-то должна быть по-моему. Угу. Ну, вон описание. Нажми описание. Что там пишут? А если наведешь, оно высвечивается. Если наведешь, прям на это. Вон, вон, вон. Ну, то ага. есть, как, ну, как раз именно то, а что вот именно нам нужно, получается. Ага, ага. Значит, я нужно остановить, да? Да. Тип запуска. Вручную. Выбираем отключена и нажимаем остановить, нажимаем, остановить. Угу. нажимаем применить нажимаем применить ну по-моему все я где-то посерединке списка видел какие-то автообновления это выше еще вон автоматического а это не то угу. вот три даже вот, смотри, даже у браузера, браузера. свою службу создали службы, угу, для обновления получается что только это ну на первый взгляд да, первый взгляд, больше, да больше, не больше не видно, не видно. служб вот у, вот у тебя тут Макафи веб адвизор. у, а у тебя он вообще есть угу. И у меня никаких дополнительных антивирусов нету, поэтому я оставил автом... вот эти вот э, стандартные, так скажем, систему защиты какую-то. Ну, стандартная это, это вот, э, это вот э, ага. безопасность Windows. Безопасность. И он у тебя, видимо, что-то просит обновить. Что просит. Но у тебя еще, видимо, при приустан... ну, когда был новый компьютер, был... у тебя был установлен MacAffin. Возможно. И вот, он... и вот он... Ну, профессионалы говорят, профессионалы что он вредоносный, говорят, на самом деле. Да, ну можно, значит, то, что отключить его. То есть это антивирус стандартный, да, был? Это, ну, он не то чтобы стандартный, он от производителя. а, -а, -а. Стандартный, это вот... стандартный это вот защитник Windows. Ну значит его отключить, зачем он нужен мне? Так, Амакафи отключаем. Амокафи отключаем. И здесь отключаем. Применить, окей. Применить, окей. Ну, так на первый взгляд так по, первый взгляд, обновлениям, по обновлениям, обновлениям вроде как нету больше ничего. Но нужно будет потом проверить после, какое-то время пройдет, если будет предлагать или нет. Но сейчас нужно найти вот эту папку, куда это все скачивалось, и оттуда удалить все вот эти обновления, которые он которые он постоянно туда скачивал. Так, сейчас свободно 25 него. Эта папка должна быть достаточно большая, я думаю. Ну это мало, это не то. Там по-любому несколько гигов должно быть, потому что за год работы, считаю, он накачал туда дофига. А, а чё именно место у тебя занимает? Ну скорее, всего, ну скорее всего пользователь. О, И что у меня так много там занимает? Сейчас посмотрим. сейчас посмотрим ну вот так по сути по размеру по и по можно по определить размеру. но windows он долго но будет он долго да. считать Считай. 70 гигов 70, 70 гигов 70 гигов у тебя всего 120, у тебя всего 120. Uh -huh. Вот в твоем вот профиле. Как раз так долго считает. Это то, что относится к установленным программам. От бэкапа бэкап. браузера. Браузер. Ага. Ну, ну ничего не весит, видишь. Ну, Видео. Документы. документы вот загрузки у тебя 37 вот гигабайт, гигабайт. А, давай посмотрим что там изображение, изображение гигабайт ну и скорее всего по частот скорее всего вот 30 гигабайт ну 27, 8, ну, 27 8, и, здесь... и 8 и здесь что-то у меня в загрузках. Давай посмотрим Мако. И тут 37. Ну вот, по сути, вот у тебя в загрузках и на рабочем столе самое большое. Ну. А. А Сделай тут... по размеру. А, фильмы эти. Тут у тебя, да, видеоролики. Видео а, ну понятно. Большие. А, ну все это, все эти видео. Но... Вот, а, ну тогда тоже. все нормально. Я уже забыл просто про них. Вот, и рабочий, вот. Стол, по и сути, рабочий тоже. стол, по сути, тоже. Ну, там вон тоже фильмы и... Ну, вот, 74. Полиглот. 4,5. 4,5. 15. Ну, в общем, у тебя... А, все... ну, что нормальный понятно. То фига? есть, по сути, у тебя, вот, по ну, сути, получается, тебя получается, все, вот, у тебя, твои документы. Uh -huh. тогда нормально вот а папка Windows ну она должна около 35 гигов весить можно подождать посчитать пока он посчитает сколько он посчитает сколько Windows 10 35 гигов да думаешь ну 35 40 где-то так 40 где-то так сейчас посмотрим может 30 может 30 То есть обновление на самом деле, ну, самом деле. Не, складируется. не складируется. Ага, ага. Сейчас посмотрим. Вот ну вот, за, подсчет завершен. 21 гигабайт, 21 гигабайт, даже меньше, чем я предполагал. Ага. Угу. Понятно, понятно. Ну, все хорошо, значит, то, что я думал, что будет проблема в этих файлах, которые автоматически загружаются, не подтвердилось. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вот эти суммы для программ-файлов yeah. ⁇ это, это нормально. Ну, все, можно попробовать перезагрузить компьютер и посмотреть, если сейчас в каком этапе требуется обновление или нет системы? Сейчас. Сейчас. Ну, у, тебя уже... у тебя сегодня уже обновлялся. обновлялся. Вот, одна из служб вот, одна из работает служб... неправильно. Это то, что мы отключили. То, что мы отключили. Ага. И поэтому, он... И поэтому он не продолжает. Кстати, ну, кстати, на днях, даже вчера это было, я у себя на ноутбуке э, установил обновление и при перезагрузке... Ну, то есть у меня, во-первых, перезагрузка не прошла, а во-вторых, у меня после, ну, после принудительного выключения и потом включения, э, включение ну, не произошло. Вот, я ага. выключил компьютер и уже при включении нажимал... Э, F6 или F8, вот одну из этих клавиш, при включении быстро-быстро много раз нажимал, и он а, откатился к предыдущей версии. Mm, вот, понятно. И включился. Не прошла установка, да? Да, то есть все-таки вот новые обновления, они uh -huh. не все оптимизированы, поэтому аккуратнее надо. Но, но yeah. вот на стационарном компьютере на все установилось. На все а посмотри просмотр журнала обновлений, что там. Ага, можно, от... видимо, отсюда удалить, если они тут были. Ну да. ну да. Наверное, я сам и удалял, видимо. Ага, вот они. Ну, у тебя небольшой список. Небольшой список. Ну, все тогда, все нормально. Так, ну, если я перезагрузку запущу, у нас сеанс прервется. Ну, все тогда хорошо. Я думаю, что работа выполнена, что ты мне помог в моей проблеме. Так, я нажимаю «Отключиться». «Вы не диск». Все, закрываю AniDesk. И вот мы в этом браузере бесплатных голосовых и видеосообщениях. Ага. Сейчас я, получается, тоже могу закрыть программу, да? AniDesk выход. Да. И все. что и, ты уже ее, не... ее из автозагрузки еще нужно убрать, либо удалить, если ты ей не планируешь пользоваться. Ну там мне не обязательно было ее устанавливать, да, получается. Да, она, кстати, работает. Вот скачанный вариант, она ее просто запускаешь, и она уже, по идее, может работать. Но можно устанавливать. Можно не устанавливать. Пожалуйста. Ага, то есть я ее удалю. А если потребуется еще что-то, то ты мне пришлешь просто ссылку и без установки программки. Ты сможешь подключиться, да, только... Да, ты ее скачаешь, просто включишь и все, этот номер ага, не скажешь правильно. и я подключусь, и все. Отлично, отлично. Хорошо. Ну все, тогда. Все, тогда ладно. Ага. Давай, пока. Угу, пока. Пока, я отключаюсь. Угу.